Продолжаем разговор на тему распределения степеней в сетях. Централизованные сети – это сети с крайне неравномерным распределением степеней. В том смысле, что при таком типе сетевой структуры есть очень много узлов с низкой степенью связности, а несколько, возможно, что всего один, имеют исключительно высокую степень связности. Это значит, что сеть очень неоднородная и неравноправная в терминах того, насколько связаны и влиятельны различные узлы в сети. Итак, начнем с нескольких примеров таких централизованных сетей. Посмотрим на сеть мировой банковской активности. Здесь узлы представляют собой абсолютный размер активов, зарегистрированных в соответствующей юрисдикции, а ребра между ними – обмен финансовым капиталом. Данные взяты у Международного валютного фонда. Ясно видно, что всего несколько узлов занимают главенствующее положение в сети. В мире примерно 200 стран, но эти 19 крупнейших, в смысле капитала и юрисдикции, совместно держат около 90% всех активов. Такие централизованные сетевые структуры, на удивление, распространены в мире. Можно привести множество других примеров. Социальные сети, в которых очень немногие люди могут иметь миллионы других людей, с ними связанных, тогда как подавляющее большинство имеет довольно мало связей. Такие сильно централизованные сети более формально называют безмасштабными или сетями со степенным законом распределения связей. Они описываются степенным или экспоненциальным отношением между степенью связности узла и частотой ее появления. Безмасштабные сети на самом деле определяются математикой, стоящей за ними. В таких сетях число узлов со степенью x пропорционально единице, деленное на x в квадрате. То есть степень 2 будет примерно у четверти всех узлов. Степень 3 будет иметь около 1 девятой всех узлов. А количество узлов со степенью 10 будет пропорционально единице, деленной на 100. Суть в том, что эти длинные хвосты означают, что могут присутствовать узлы с очень высокой степенью связности. Но в то же время будет много узлов с очень низкой степенью. Получается крайне централизованная сеть. Граф со степенным законом распределения связей впервые был найден при изучении распределения степеней между сайтами в интернете. Некоторые сайты, такие как Google или Yahoo, имеют огромное число ссылок на них, но на очень многие сайты в сети ссылаются довольно мало. С тех пор эта закономерность была обнаружена в самых разных сетях. Например, в метаболических, где важнейшие молекулы АТФ аденозитрифосфат, и АДФ (аденозиндифосфат) которые снабжают клетки энергией, играет центральную роль, взаимодействуя с большим количеством других молекул. В то же время большинство остальных молекул взаимодействуют с очень немногими другими. Поэтому АТФ и АДФ не только питают клетки нашего тела, но и становятся хабами метаболических сетей. Распределение по степенному закону также было отмечено в частоте цитирования научных статей в социальных сетях голливудских актеров. Свойство безмасштабности сети интересно, потому что оно регулярно появляется во всех формах сетей, начиная от интернета, социальной групп до биологических систем. Распределение по степенному закону в сетях, подобных всемирной паутине, часто объясняет, ссылаясь на так называемое «предпочтительное присоединение». Модель предпочтительного присоединения заключается в том, что распределение ресурсов между узлами происходит на основании того, какое количество ресурсов у каждого узла уже есть. То есть те, у кого уже есть много, получают значительно больше тех, у кого есть мало. Это можно примерно описать хорошо знакомой фразой «богатые богатеют». В такой модели, если вы, допустим, делаете сайт и выбираете, на какой другой сайт разместить ссылку, то в два раза вероятнее, что вы разместите ссылку на сайт, на котором уже в два раза больше ссылок, чем на другой. Или немного более формально. Вероятность того, что вы разместите ссылку на определенный сайт, пропорциональна размеру этого сайта. Если сеть создана по таким правилам, тогда мы должны получить распределение по степенному закону. Однако, на самом деле это довольно упрощенная модель. Она призвана лишь дать вам представление о некоторых механизмах, стоящих за сетями со степенным законом распределения. Причины, по которым существуют огромные централизованные узлы в финансовой системе, которые мы видели ранее, конечно, гораздо более сложные. Они включают в себя большое число различных параметров, среди которых можно упомянуть качество обслуживания, которое предоставляет узел, а не только размер как таковой. Напоследок отметим еще одну вещь касательно централизованных сетей. В плане устойчивости они могут быть как очень крепкими, так и очень хрупкими, в зависимости от того, Удаляются ли узлы случайным образом или целенаправленно? Если устранять узлы случайно, то сеть будет устойчива к сбоям, так как большая часть узлов имеют очень низкую степень связности, поэтому, скорее всего, мы будем убирать такие незначительные узлы, не оказывая большого эффекта на сеть в целом. Но наоборот, если убирать узлы целенаправленно, скажем, спланированно выбирая узел, устранение которого принесет максимальный ущерб, тогда централизованные сети становятся крайне восприимчивы к сбоям такого рода. Нам всего лишь нужно устранить гигантские хабы, которые незаменимы в роли связующего звена между другими более мелкими хабами. Это окажет колоссальный эффект на всю систему.